Приветствую на канале Шарабора, а за данное видео я хочу поблагодарить своего подписчика в погоне за золотом. Может тема о легендарных конях, ну или хотя бы известных подойдет для ролика? Да, друже, подойдет. Прошу всех поблагодарить человека, ибо без него, да мне даже в голову бы не пришла подобная идея. В погоне за золотом огромное тебе спасибо. Самые легендарные и знаменитые лошади. Пегас. Что? Ой, только не говорите, что из мифологии не подойдет. Очень даже подходит. Любимец Мус, крылатый жеребец Пегас, согласно древнегреческим мифам, родился из крови медузы Горгоны, когда ей отрубили голову. Был конем Персея в эпизоде спасения Андромеды и соучастником Белерафонта в убийстве Химеры. Конь летал со скоростью ветра, а перед этим разгонялся по земле и копытами выбивал источники. Так возник знаменитый источник Гиппокрена у рощи Мус, из которого поэты черпали вдохновение. А еще Пегас доставлял молнии и громы от Гефеста Зевсу на Олимп. Тамплиеры размещали изображение крылатого коня на своем гербе, как символ созерцания, красноречия и славы. Буцефал – любимый конь Александра Македонского. По легенде, в десятилетнем возрасте царевич Александр единственный смог укоротить этого коня, и с тех пор только ему Буцефал позволял на себе ездить. Более того, конь всегда становился на колени, когда его подводили к хозяину. Александр безумно любил Буцефала, берег его и в боях не использовал. По легенде, персидские варвары похитили Буцефала, но когда Александр пригрозил им полным истреблением, сразу вернули хозяину. Кстати, говорят, что это прозвище на самом деле дали Александру его недруги, а он перекинул его на коня, из-за его непропорционального телосложения. А еще считается, что Буцефал не боялся ничего, кроме своей тени. Инцитат, любимый конь императора Калигулы. Согласно легенде, Калигула сначала сделал коня гражданином Рима, потом назначил римским сенатором. Говорят, Калигула успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит. Он так любил этого жеребца, что построил ему конюшню из мрамора и слоновой кости, с золотой паилкой. Шейхи бы обзавидовались. Затем он отвел ему дворец с прислугой и утворил. Калигула объявил инцитата воплощением всех богов и приказал почитать его. После убийства императора в защиту коня было сказано, что он, в отличие от других сенаторов, никого не убил и не дал императору ни одного дурного совета. Но была одна проблема. По закону, до окончания срока полномочий никого из сената, даже коня, выгнать было нельзя. Тогда инцитуту урезали жалование, и он был выведен из состава Сената как непроходящий по финансовому цензу. Конь вещего Олега. Самый подлый конь в истории. По преданию, волхвы предсказали князю Олегу, что он умрет от своего любимого жеребца. Олег приказал увезти коня, прожил без него много лет и вспомнил о предсказании только через 4 года, когда тот умер. Олег посмеялся и захотел посмотреть на кости, стал ногой на череп и сказал «Его ли мне бояться?». В тот момент из черепа вылезла змея и смертельно ужалила князя Расинант. Имя коня Дон Кихота. Герой долго выбирал имя своей лошади, так как оно должно было указывать на его прошлое и настоящее, соответствуя новому роду деятельности и статусу хозяина. В итоге он остановился на имени Рассенант, имени поясняющим, что прежде конь этот был обыкновенной клячей. Ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире. Как известно, она была тощей до ужаса. Эклипс непобедимый. Если вы о таком еще не слышали, самое время познакомиться. Представляю, перед вами обладатель титула лошади века и основатель лошадиной премии за скорость. Эклипс выступал на скачках 23 года и ни разу не был побежден. Он завоевал 11 королевских чаш, вручаемых лучшим скакунам Великобритании. Столько наград до сих пор не удавалось завоевать никому. А родился он 1 апреля 1764 года. Вначале его считали совсем неперспективным из-за невысокого роста. Однако он оказался, на удивление, выносливым. Уже после смерти рекордсмена вскрытие покажет: сердце лошади было огромных размеров и весило 6 килограмм 300 грамм. Бронзовый монумент Эклипса можно и сегодня увидеть на входе у. Маркетского ипподрома Мерин гигант Самсон. Почти два столетия с 1846 года не сходит с уст коневодов. До сих пор этот представитель породы лошадей тяжеловосов остается самой большой в мире лошадью. Не зря его позже прозовут Мамонта. К четырем годам малыш весил уже полторы тонны и вымахал до 2 метров 20 сантиметров. Маренго – светло-серый арабский скакун, принадлежавший Наполеону Бонапарту, который невероятно ценил этих восточных лошадей, отличавшихся величественным грациозным видом под стать императорской особе. Известно, что Маренгу выделялся особой резвостью, выносливостью, участвовал практически во всех военных походах Наполеона. на конь был захвачен английским офицером и увезен в Англию, где жил при замке Глиссенбург. Его скелет хранится ныне в музее города города Сандхерст, Великобритания. Копенгаген – это жеребец английской чистокровной породы, принадлежавший герцогу Веллингтону. Конь был куплен в 1812 году, прославился своим буйным, неукоротимым нравом. Однако герцог чрезвычайно любил Копенгагена. Конь стал для английского полководца настоящим боевым товарищем, участвовал во всех военных походах, был чрезвычайно любим в армии за свой неукомонный нрав и привычку здороваться с солдатами громким радостным ржанием. Известно, что во время битвы при городе Батерлоу, Копенгаген носил своего хозяина без устали 15 часов подряд, чем весьма удивил герцога. Прославленный шеребец был похоронен с воинскими почестями в поместье Великтона. Абсент. Одной из самых знаменитых лошадей Советского Союза был вороной красавец Абсент, Чистокровный ахалтикинский жеребец, родившийся в 1952 году на конном заводе Джамбульской области, Казахстан. Эльган, изящно сложенный конь, брал призы и награды одну за другой, начиная с 6-летнего возраста. В 1958 году он лучший представитель породы на выставке ВДНХ. Шеребец отличался необыкновенно гармоничными формами, имел нарядный внешний вид, белое пятно на лбу, белоснежные чулки на ногах, а во лбу горит звезда. Это как раз про Абсента. Звездный конь восхищал всех, кто его знал, а спортивный мир удивлялся невероятным способностям и смышленности Абсента, его великолепному аллюру. За выдающиеся заслуги коня увековечили в бронзе, на территории конезавода в селе Кагершин. Казахстан был установлен памятник. Скульптура гордого халтикинца, вышагивающего красивым аллюром, стоит прямо перед входом в манеж. Существует еще несколько скульптур, а также портретов абсента, ставшего легендой нашего конного спорта. Многие потомки абсента, а их более 70 на минутку, унаследовали звездные таланты своего предка, но презайти его не удалось никому. Анилин. Гордость советского конезаводства и самая первая скаковая лошадь СССР. Этот гнедой жеребец английской чистокровной породы три года подряд побеждал на крупнейших скачках в Европе, за что удостоился титула достояния республики». Анилин появился на свет в 1961 году на конном заводе «Восход». Хромой, с увеличенными суставами жеребенок считался неперспективным. Верил в него лишь Насибов, известный жокей международного уровня умевший разглядеть в хромом, но красивом конец с мускулистой фигурой и аккуратными, будто отточенными тонкими ногами будущего чемпиона. Читак был конем Махараны Протапа, царя Раджпутской Северной Индии. Жеребец погиб в результате ранения, которое он получил в битве при Хальтигате 21 июня 1576 года. Битва велась между Раджпутом и моголами. Протап поставил памятник своей лошади в Халдикхате, где и пал Читак. Памятник расположен в районе Раджсамант в Раджастхане. Так что за название? Читах является героем во многих балладах и народных сказках местных жителей. И за своей необычной сбруи во многих сказаниях он упоминается как синий конь. Цинцинати был одним из трех знаменитых боевых коней, принадлежавших генералу, а позже и президенту США Уирису Гранту. Конь был сыном Лексингтона, одного из самых быстрых лошадей в Америке того времени. Цинценати сопровождал генерала в ряде компаний и был его любимчиком. Грант изображен верхом на Цинценати на большинстве своих изображений. Легендарный Авраам Линкольн также был поклонником Цинценати и использовал его для ежедневных поездок. Лошадь погибла в 1878 году на ферме адмирала Даниэля Амена, расположенной в штате Мэриленд. Сухарь американская знаменитая лошадь. Сегодня его называют лошадью века, а в восьмом году прошлого столетия ему дали титул лошадь года. Несмотря на то, что свою карьеру Сухарь начал не так блистательно, как Анилин, он стал настоящим символом американского конного спорта. Сухарь родился низкорослым и также имел проблемы с ногами, но правильный подход и ранние тренировки дали свои результаты. Первое время тренировкой жеребца занимался легендарный Джим Фитт -Симонс. Но после того, как Сухарь провалил первые 10 забегов, интерес к нему пропал. Сухаря продали некому предпринимателю Чарльзу Говарду, который отдал его тренеру Тому Смиту. Как раз именно Том разглядел в жеребце некий потенциал и уже очень скоро вывел его на скачках из числа аутсайдеров. Первые и главный своей победы Сухарь завоевал под седлом Жакея Реда Полларда. Несколько раз у коня были травмы, но он каждый раз под присмотром Полларда возвращался на ипподром и вновь и вновь завоевывал новые победы. Свои последние годы жизни Сухарь провел на ранчо в Калифорнии. Там он оставил 108 своих наследников. И в качестве небольшого бонуса, последняя на сегодня лошадь. Наверное, одна из самых известных и мемных за последние годы конечно же я говорю про плотву ну а что пегас был почему и плотве не быть это кобыла на которой геральт передвигается в течение всей игры ну и книг оригинальное польское имя относится к плотве обыкновенной это вид рыб семейства карповых одного из самых распространенных видов лучеперых рыб рода плотва в английском языке кобыла имеет имя «Roach». Это слово в английском языке является многозначным, а потому переводится по-разному. Таракан, платва, вобла, тарань, челка, завитушка, пихарь, кашиш. Да, последнее крайне актуально, учитывая один фрагмент из игры. «О, ты очнулся? Я уже начала беспокоиться. Думала, может, белого меду тебе дать? Только морды это сделать не так-то просто». «Платва?» вот, как так получается, что стоит мне только свистнуть, и ты сразу тут, как тут. Так ведь ты мой человек, я должна глаз тебя не спускать. Позови меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Ну, вот такие вот легендарные лошадки. По крайней мере, одни из. На си позвольте. А, нет, чуть не забыл. Немножко благодарности за дополняющий комментарий к некоторым предыдущим видео. Читаем, слушаем музыку, смотрим.